Здравствуйте, мои прекрасные! Сегодня я хочу сделать для вас анализ ваших отношений с вашим мужчиной. Какие в ваших отношений есть кармические уроки? Какие у вас сочетания и роли? Как вы связаны с этим мужчиной? Давайте посмотрим... А вы пока подпишитесь на канал и поставьте лайк. Это необходимо для лучшего взаимообмена энергией. Ну а мы открываем прошлое, установленная связь между людьми. Это кармический узел. Какой кармический узел имеется в ваших отношениях? Кармический узел у вас такой, что вам очень важно слышать друг друга, говорить друг другу от сердца. Вам нельзя кричать, вам нельзя что-то доказывать. Ваша кармическая задача, каждый кармический узел, говорить от сердца с заботой о другом человеке и также слышать другого человека. А теперь давайте посмотрим настоящее положение дел и текущее состояние проблемы. Какая у вас проблема сейчас имеется в отношениях. Что вам надо исправить в ваших отношениях. Ну, на данный момент, моя хорошая, вы вспалили на себя все. Все проблемы, все заботы о семье. Дело в том, что благодаря тому, что вы взвалили все на себя, подцепили оковы на себя, мужчина ваш не будет заботиться о вас. И вся суть проблемы, что вам надо часть проблем переложить на мужа. Как это сделать? Для этого вам необходимо наполниться. Давайте посмотрим, как же вам переложить эти заботы на, на мужчину. Что для этого вам надо сделать? А для этого вам надо заняться благотворительностью. Что это значит? Это значит то, что вам очень важно убрать негативные мысли из своей головы, из своего поля и начать радоваться жизни этой радостью делиться с окружающими. Это и есть благотворительность. Когда вы будете наполняться энергиями счастья, радости, любви, позитива, и поделитесь этой энергией с мужчиной. Когда вы будете наполнены, радостны, позитивны, ваш мужчина начнет вам помогать. Какие препятствия... Ваши в жизни возникают благодаря этой связи. Давайте посмотрим, какие препятствия предоставляются этой связью. Моя хорошая. Эта связь дана вам для того, чтобы вы открыли свое сердце. И в эти отношения... Закрывают вам возможность открыть свое сердце, открыть свою душу. И они вас учат, как правильно открывать свое сердце, душу, выходить в состояние легкости и чувствовать свое тело. Совет. Как же вам отнестись к этому препятствию? Что вам надо сделать? Ну, у вас, знаете, очень много тех энергий, которые заботятся. Вы очень любите и хотите заботиться о других. Вы не видите, вы не слышите то, что хотят другие люди. А стараетесь для них вложиться. Они это и не ценят, потому что всего-навсего... Вы не слышите их, вы не видите их, вы не знаете то, что они хотят. Вы говорите им то, что вы считаете нужным, закрывая глаза на их проблемы. Поэтому, моя хорошая, для того, чтобы у вас открылось сердце, вам очень важно перестать заботиться о других и обратить внимание на их желания. В первую очередь на свое желание, что вы хотите в жизни. Какова же ваша роль в этих отношениях, ваш вклад? Ваш вклад в эти отношения ⁇ это иллюзионистка. Иллюзионистка ⁇ это означает то, что для того, чтобы вам в жизни что-то сделать, вам необходимо надо сначала провизуализировать, представить, прожить сначала внутри себя, а потом... Это все начнет воплощаться в жизнь. И вам очень важно перестать манипулировать другими людьми. Когда вы перестанете манипулировать другими людьми и начнете создавать пространство внутри себя и вокруг себя своими мыслями положительными всем что вы хотите например в жизни реализовать это все необходимо делать сначала визуально а потом оно постепенно начнет входить в вашу жизнь Так роль вашего мужчины в ваших отношениях что этот человек приносит в ваши отношения. Но у этого человека очень важно защищать вас, оперегать от всех незгод, от всех проблем и защищать вас, убирать то есть, от всех мыслей негативных. Он не должен, знаете, защитой вас стать. И когда он станет защищать вас, перестанет на вас бочку катить, говорить не, нехорошее, тогда только, знаете, он исполнит свое предназначение в ваших отношениях. Для него очень важно полюбить вас, оценить вас. И вы начнете прорастать, как цветочек распускаться. Вот для этого он и пришел в ваши отношения. Какая же сущность единство в ваших отношениях ну сущность единства это вам надо быть довольными всем что происходит в вашей жизни вам более по легкости надо воспринимать вам надо полюбить как себя так и другого человека когда вы будете наполнены радостны и будете удовлетворенной жизнью, вы сможете второй половинке дать то же самое. Точно так и вторая половинка по отношению к вам. Главное – полнота внутреннего состояния. Главное – любовь в себе. Главное – любовь к своему телу, пространству. И благодаря тому, что вы будете довольны собой, вы будете довольны и близким человеком. Что же действительности вы хотите получить от этой связи? Вы от этой связи получаете урок и также учите этого человека. Вы проходите какой-то определенный кармический урок, то есть передача знаний из прошлых жизней. Вы ему, он вам, эти все. Все у вас заложено в теле, это заложено все в вашем пространстве, и это, эти знания у вас уже есть. Вы на неосознанном уровне учите друг друга. Что же от этой связи хочет получить ваша а, вторая половинка? Ну, знаете, вы сейчас недовольны жизнью, вы сейчас полностью всем разочарованы. И вторая половинка хочет, чтобы вы научились радоваться жизни и перестали вокруг себя выстраивать негатив. То есть вы буквально всем недовольны. У вас упадок сил, вам ничего не хочется. и он хочется, Ему хочется, чтобы вы были энергичны. энергичны позитивные, чтобы вас бурлила энергия, чтобы вы могли вдохновлять как себя, так и его. А что же действительно вы хотите получить от него? А вы хотите получить от него то, чтобы он вас не осуждал. Из-за того, что он вас постоянно осуждает, вы слишком закрываетесь себя, Вы не чувствуете своего потенциала, вы не чувствуете себя. Вы полностью разочарованы во всем И знаете, вы не можете ничего сделать только из-за того, что он вас осуждает. Поэтому вам очень важно, чтобы он перестал вас осуждать. Чем же у вас сердце в ваших отношениях успокоится? А сердце у вас успокоится только тогда, когда вы перестанете негативно мыслить, когда вы перестанете внутри себя распространять энергию и недовольство вам очень важно получать удовольствие от, того, от вашего взаимодействия с ним вам надо получать удовольствие знаете, если у вас какие-то и разногласия ссоры имеются вы должны извлекать урок правильно то есть понять, для чего эта ситуация в вашей жизни произошла а пока вы с той или иной ситуации делайте проблему у вас внутри появляется, вы пьете сами сеть, и вокруг вас начнет все умирать. Что у него, что у вас. Ваши отношения грозят разрывом. Давайте рекомендацию вашим отношениям. Рекомендация такова. Прежде чем что-то сказать, обязательно подумайте. Но вы не можете думать, это с вас просто так все вылетает. Для того, чтобы вы осознанно начали говорить положительные вещи, вам важно очень открыть свое сердце, открыть э, свою душу, наполнить себя энергией любви, позитива. И только тогда вы сможете говорить хорошие вещи. Пока, есть, как говорят, что внутри человека, то и снаружи. Вот у вас вылетает то, что у вас внутри Обратите внимание на свои слова Это значит, знаете, в основном у вас идет Вы говорите, как рубите с плеча Знаете, можно человека убить не только по-настоящему Но можно еще морально убить, еще сильнее, чем по-настоящему Поэтому прежде чем что-то сказать Выйдите в другую комнату, подышите глубоко Через рот и глубокий вдох внутрь себя Запустите в душу, в сердце в солнышко. Пускай это солнышко согреет ваше внутреннее состояние. Представьте, как там появляется сердечко и наполняет всю вас любовью. От этого сердечка исходит любовь. От солнышка исходит тепло. И представьте еще там в сердце цветочек, как он начинает распускаться. Это начинает распускаться ваша радость, счастье, удовлетворенность, спокойствие, гармония и все положительные эмоции, которые вам приходят на ум. Вот такую практику вам обязательно надо сделать для того, чтобы делать ежедневно в течение 21 дня, для того, чтобы улучшить свое ваши отношения. Если с вами расклад срезонировал, я буду благодарна за ваши комментарии. И не забудьте подписаться на канал.